Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем сеять семена на рассаду земляники садовой. Я здесь купила несколько видов. С нами еще Олечка. Да, Оль? Да. Варий, всем привет. Да. Вот. Я купила несколько. Первая это земляника садовый Рюген. Вторая земляника кокетка. Также еще здесь э, руяна земляника. Еще один сорт Алибаба. И последний, э, земляник оборон, соли махер. Сейчас посмотрим, а, сколько там внутри семян. Мне кажется, там очень мало. Я приготовила вот такую крышку, куда буду семена сыпать, чтобы они не рассыпались. Будем сажать мы вот такие вот торфяные горшочки. И сажать будем а, землю для рассады. Если не хватит, то возьмем универсальную, универсальный грунт. Вот так что сейчас приступим. Будем расставлять наши стаканчики. Доволь. Да, Оля? Вот. Да. Это мои стаканчики, ладно, мам? Mm -hmm. Это мои стаканы. Нет. Это как они стоят. Смотри, а их можно сходить. Раз, два три четыре пять шесть семь восемь девять десять и так я тоже посчитаю, да? Да, 10 стаканчиков. Сунем туда нашу. Таблетку. Многие еще используют для того, чтобы землянику вырастить для рассады таблетки. Я, чтобы на них посмотрела сегодня, но они мне не понравились. И я решила сажать их в грунт. И главное, чтобы грунт был мягкий. В общем, следующий вид, который мы посадим, это будет али -баба. Я для себя уже отметила, что лучше всего высыпать крышечку наши семена и руками рассыпать по емкости я решила взять вот такие вот большие емкости для того чтобы высыпать в них побольше семян и то что зайдет если зайдет например много там 4-5 штук можно было потом либо пересадить либо оставить только самые лучшие а которые не очень просто убрать вот таким способом вот такие вот семена если вот кому-то тяжело взять руками, то а, можно это делать а, с помощью обычной зубочистки. Мы а, ее а, мочим в, в наш поддончик или стаканчик, смотря то, что вы сами выберете. Очень мелкие семена, Мама. таким образом не а? парочки угу. зато баночки можно держать да и, вот так. и еще смотрите я вот решила бумажками а, пометить а, какие именно сорта я посадила вот таким образом сюда хотя бы будет потом понятно что зашло а что нет вот. И сейчас вот осталось э, еще два сорта. Я решила их э, посадить э, в маленькие стаканчики. Думаю, что сделаю это без вас, потому что способ э, такой же. И сейчас нам сверху нужно маленечко будет э, насыпать э, дополнительно земли, чтобы при, присыпать э, наши семена. На землю я не пожалела, можно было чуть-чуть поменьше. Вот, возьмем нашу землю и маленько сверху присыпем. Почему, в принципе, вот я сажаю землянику с семенами? На этом месте у меня огород будет только второй год, и, соответственно, посадить с помощью отростков нету возможности. И я решила вот попробовать именно таким способом посадить сначала рассаду, а потом уже сделать грядки и в мае высадить ее в грунт. вот. Теперь сейчас нам останется это все полить. Возьмем мою плечку О-ха-ха-ха! О-ха-ха-ха! Степенька, когда дедуша мыться? А, на ну, кого он там на лестнице? Пап, а у меня в райушке спрошли. Мама, надо мне Не надо, надо тихонько, а то все семена потеряются. Не -не. Не потеряются. Не -не. Я потом тебе кукурузные дам полить, ладно? Гуклажаны? И укрывают да? с помощью парников. А я придумала вот такой способ. У меня есть вот такая вот пленка, которую можно продукты в нее заворачивать, а мы с вами накроем этой пленочкой наши горшочки. И пока не взойдет наша земляника, она будет укрыта вот таким образом под пленочкой. А не, не растают ватренкой? Ватренка. А четочки не растают? Нет, не растают. А пачками растают? Вы же старенькие, да? Это щекочечки. Клати вы еда? Вы качочки, да? Ну, качочки такие, да? Мам, вот это. Ты вот это скачала? Да. Это вот этот. это. Да, это и это я показала. Это вот это. после этого мы с вами выставим их на окно через две недели они приблизительно должны зайти я обязательно сниму об этом видео, как они взошли, как они выглядят и сколько их взошло так что вам обязательно покажу и наши уже заготовочки Рассада будет готова. Будем ждать результата. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы я снимала побольше. Окошко для, для одного примера. Будут они стоять на окошке и надеюсь, что зайдут. А здесь у меня перчики. Вот уже начинают они вылезать. И также у меня вот здесь вот такой мини прунечок Просто от дома для салатов лук, чеснок и укропчик зашел.